Итак, давайте поподробнее разберемся с электроприводом карниза Sturm DOE82TS. Он подключается с помощью двух вот таких RJ-джеков с четырехпиновым разъемом. Один из них используется для того, чтобы подключать сухие контакты к выключателям, второй для подключения линии RS-485. Эти разъемы расположены в нижней части электропривода. Вот этот э, разъем предназначен для того, чтобы подключать сухие контакты выключателей вот этот разъем, к которому сейчас подключен провод, кабель предназначен для подключения к линии RAIS 485 и сейчас этот кабель подключен к контроллеру для того, чтобы можно было произвести управление давайте я продемонстрирую первым делом каким образом управлять программированием с кнопки, которая находится также рядышком с этими разъемами если мы нажмем кнопку Вот я нажал на нее, один раз моргнул, второй раз, третий, и после этого несколько морганий частых просигнализировали нам о том, что электропривод сбросил свои настройки до заводских. Теперь для того, чтобы произвести программирование, адреса этого электропривода нам можно, нужно снова нажать на эту же кнопку и наблюдать за свечением светодиода один раз моргнул второй раз моргнул и теперь отпускаем теперь электропривод переведен в режим программирования как я пояснил на корпусе Видно, что есть пятипроводный кабель и можно также управлять фазой, подключив соответствующие проводники. И есть два разъема, к которым можно подключить свой контакт через выключатели. Очень удобно. Ну и конечно RS-485 для управления по протоколу. Вот эту кнопку я показывал, как нажимать, чтобы мигал этот индикатор, для того, чтобы переводить в разные режимы. Основное руководство по подключению электрокарниза по матбасу есть на странице wiki акм 82 И мы сейчас пройдемся по нему для того, чтобы проиллюстрировать просто, как это происходит К примеру, давайте сейчас зайдем... Так, для, для начала надо остановить, конечно же, нашу э, линию ну, КТ serial После этого давайте перейдем в режим прямых команд управления. У меня, видите, подключен сейчас карниз к порту расширения мод 1 и соответствующие необходимо указать параметры подключения к этой линии. Теперь консоль готова для приема этих команд ну, давайте попробуем пока он не запрограммирован отправить команду на открытие предположим мы ее отправляем по адресу 0101 как здесь указано ничего не происходит соответственно ни, ни, ни ответа нет приводами и его вращения В принципе, можно попробовать отправить широковещательную команду для того, чтобы привод мог вращаться и таким образом проверить правильность подключения линии. Видите, ответ пришел и сейчас у меня привод начал свое вращение. Для того, чтобы его остановить, я также отправляю широковещательную команду на остановку. Она выглядит таким образом и привод присылает назад ответ и на... сам по себе в общем-то останавливается но это в том случае если на линии у вас всего лишь находится один э, привод как у меня а для того чтобы на линии было несколько вид надо задать свои адреса предположим мы хотим задать нашему карнизу адрес 0101 и как указано в мануале, где первый 0.1 это зона, а второй 0.1 это штора. Так, приготовили эту команду, а теперь нам необходимо зажать нашу кнопку так, чтобы индикатор мигнул два раза. Один, второй и отпускаю. Теперь запускаем нашу команду. Видим, что э, корнист принял ее и записал себе память э, адрес 01.01. Теперь давайте попробуем проверить, как он будет осуществлять свое вращение по команде, которую мы отправляем на открывание. ее пробовали в самом начале, повторяем ее еще раз. Пришел ответ, так как мы отправляли команду на 0101 и сейчас привод осуществляет свое вращение. Для того, чтобы остановить, надо подать ему также соответствующую команду. Привод вернул ответ и остановился. Теперь, предположим, мы хотим задать ему адрес 0.1 в зоне 0.2. Для этого необходимо произвести сброс. Нажимаем кнопку и ждем проблеска 4 раза и и 5 проблесков в конце который показывает нам о том, что его сбросился. Вот он проморгал несколько раз. Сейчас проверим, будет ли он реагировать на нашу последнюю команду. Вот этой командой мы его запускали. Все, никакого ответа нет, никакой реакции от тоже нет. Положим, что мы захотели запрограммировать его действительно на адрес 0.1 в зоне 0.2 Для этого нужно вот эту вот цифру заменить на двойку, то есть зону и заменить вот эти контрольные суммы в этой команде для того, чтобы контроллер правильно принял Для этого переходим на сайт sercalc.com. И вводим нашу новую команду, но без э, контрольной суммы. Вот так она выглядит. Так. Теперь после того, как мы ввели эту последовательность э, необходимо вот выбрать Output Type и Input Type fix. нажимаем Calc RC16 и спускаемся вниз к строке CRT16 matbass. Выбираем отсюда вот эти значения 59 dd. Причем dd сначала подставляем, а 59 в конце, меняем местами оба этих байта. В итоге у нас получается вот такая команда. Переводим при режим программирования один проблеск Второй проблеск. Запускаем команду на выполнение. Приходит ответ, подтверждающий, что мы запрограммировали адрес 01 во второй зоне. Аналогичным образом можно подобрать команды на открытие наступ на стоп для этого адреса. Я заранее это сделал. Сейчас продемонстрируем. То по адресу 0.1.0.2 теперь у нас происходит открывание получили ответ и привод вращается теперь тормозим его Все, привод тормознулся и теперь можно переходить к процедуре подключения через э, э, веб-интерфейс для этого Ctrl-C нажимаем, чтобы выйти режим отправки команд и стартуем наш сервис bunk.t serial так, для того чтобы это сделать надо перейти в режим настройки и дальше добавляем новое устройство выпадающим. Выбираем дону. Так. И здесь выбираем зону в этой цифре. сохраняем а, номер, шторы, соответственно, первое. После того как записались конфигурационные файлы, переходим в Уайс и находим наше устройство. Первым делом необходимо его откалибровать, вину справа до 100 и влево до нуля. Сейчас он э, двинулся в одну сторону и закрутился обратно, когда я ноль перевел. Для того, чтобы нажимаем на стоп. Э, в остальном, для того, чтобы отконфигурировать, нужно его подключать к карниру, где будет э, запомнены им крайние положения. Для того, чтобы он мог работать корректно уже вместе со шторами. Сейчас пока у меня просто как мотор причем